Как тебе покупка, пап? Класс. Хорошая, понравилась покупка. Довольны всем. всем. И, и этот хороший, так, И хороший менеджер Кириуша. И... Спасибо, все хорошие.